Друзья, ну что, сегодня мы с Кириллом решили попробовать вот такие вот корейские, китайские быстро-быстро-супчики, быстро лапшички Ой-ой-ой. Дошек по корейски. Да. У нас в Ростове, в общем, есть магазинчик. Пока ссылочки не будет, там, да? потому что это будет реклама. Договоримся, будет. Да. В общем, там продаются очень много разных корейских, китайских, японских приколюшек. И в том числе вот всякие вот эти быстро обеды, быстро супчики. Они по факту все очень, в основном, вернее, все такие прям остренькие, мощненькие. Сегодня мы, по всей будем страдать. Как думаешь? О, там есть, да, как мы будем страдать 100% прям. Но так, вкратце, что можно рассказать? С моей стороны стоит желтая сырная еда. Интересная штука, что здесь имеется какие-то три отверстия, что ли, можно проламывать. Пока неизвестно для чего, мы еще сами не открывали, поэтому... Для нас это тоже что-то новое, что мы можем сказать. Поэтому оно называется сам янг. И, и, господа корейцы, если я прочитал неправильно, извините. Вот, у меня сейчас передо мной стоит креветочный какой-то супчик. А, тут нет таких треугольничков, но я думаю, что мне больше всего на самом деле интересно, насколько это остро. Потому что, насколько я знаю, и как нам сказали в этом магазине продавцы, что они реально острые. И вот этот, по идее, креветочный, он более изичный а вот эта серия вот этих вот, вот где вот вот этот вот цыпленок эта серия она по идее вся прям такая мощненькая мощненькая но у нас еще есть из этой серии мы взяли на всякий случай вот такой 2x spicy 2x spicy но ну, это прям для полнейшей боли я думаю что мы его уже опробуем в самом конце я думаю, это когда ты варишь борщ, и хочешь острого, это просто соуса туда Я думаю, что это когда к тебе пришли какие-нибудь гости и такие, типа, блин, а есть что-нибудь покушать? Есть что-нибудь покушать? Да, без проблем, сейчас, давай, две минутки, я тебе сделаю супчик, вообще такой огонь супчик будет, кайф, просто ты... И соуса побольше, да. Кайфанешь, да. Выливаешь ему весь туда соус, завариваешь, и он уходит. И не Только возвращается не... никогда. Только непонятно, в себя или от тебя, вот. Поэтому, я думаю, мы уже начнем приступать. Чайник у нас уже закипел. Начнем с этих милых, по идее, лайтовых супчиков. И дальше уже по нарастающей будет. Погнали. Прикольно. Да, снимается на самом деле вот эта пленка. Вот у нас, если они из фольги, в основном чаще всего сделаны вот эти крышечки, именно фольги, а тут из фольги, да? Да, вот этот из фольги сделан. А здесь прям такой, он как пластиковая такая вот крышечка. И она не рвется. А у нас бывает, они страдают, ну, рвутся. Не знаю, что мы Макаронов много. Что два соуса. по наличию. Что у, тебя? что у тебя? Два соуса. Два соуса, макароны. Да, у меня всего лишь одна штучка. Всего ну, у тебя там что-то лежит, покажи на камеру. Тут просто сама лапша. Слушаюсь. И какие-то, я так понимаю, сухарики, зеленушка. Что-то вот такое. Скрываем. То есть, если вы живете, одни. Да, у ну, меня не даже не тут бульона нету. Получается, просто приправа и все. Наверное, вот этот именно сырный аромат. Ну вот, скорее всего, да. И какие-то, ну я так полагаю, это нори. Это по всей видимости соус и какая-то мясная, может быть, нет, это соус, да. Ну его прям много. Не, не очень много. Ну, достаточно, банки, вполне... достаточно. Ну что, первый наш супчик уже заварен, прошло три минутки, пришло время попробовать его. Давайте сначала оценим по запаху его. М -м -м. Блин, кстати, он прям пахнет реально вот креветками, морепродуктами, прям очень сильно. На, попробуй понюхай, прям. Однозначно морепродукты морепродукты и морепродукты. Вот без доп, вопросов. Просто, вот, допустим, наши дошираки нюхаешь, оно пахнет ну чем-то химозой какой-то, а здесь прям реально пахнет морепродукты. Ладно, попробуем. Хватит базарить, это не мешки ворочать, поэтому пробуем. Прям годно. Блин, кстати, остренько. Ну, давай, давай взрывай, взрывай свой. Второй, да. Проб... Тут у нас э, сырный, из-за того, что мы понимаем на упаковке кочей, мы не знаем, я не знаю, что это такое, честно говоря. Кот, чикен, лавр, ромен. Ну, типа горячая курица. Чикен, курица, да. Рамен это вид лапши, я знаю. Но Hot курица нарисована с... с сырком. Им, им, им, Давай, взрывай, надо пробовать. Да. Ну, да, по запаху. Ну, по... выглядит, ну, как я не знаю, с красной пеней. Выглядит, на самом деле, более химозный, чем этот. По запаху. Дошек с каким-то перцем. Да я еще чуть-чуть, наверное. Насчет сырного, ну очень-очень далеке. Если бы я не прочитал, что здесь есть сыр, я бы не сказал, что здесь есть сыр. Здесь, есть... здесь С него пар идет. Горячий. Думаешь? Ничего бы вдруг. Не сам не знаю. Давай пробуй. Горячо или остро? Горячо. Вперёд. Ну продувай рот. Йода. Как ты говорил сначала? По-моему, ты уже краснеешь. Нет, оно сейчас была горячая, а теперь острая по остроте. Кстати, очень похоже на крылышки EFC. По остроте. По-моему, даже это чуть-чуть слабее. Но этот <сёзд> э -э креветочный он такой, он, ну есть легенькая, стенка, но прям легенькая легенькая. Нужно сказать, что э -э пока что я попробовал сырный, там ну, очень плотная лапша. А ты попробовал так вообще? Вообще не заварился. Ну, типа есть вкус сыра? Нет. Но мы выдержали по 3 минуты, как и написано на упаковке. То есть он не может не завариться по идее. но, ну, этот гораздо острее, прям, прям в разы острее. Но самое такое, что ну реально просто чувствуется вкус остроты. Есть вот такое ощущение, вот это жира именно вот от соса, который вливался туда по всей там скорее всего есть какая-то жирность у него. И прям чувствуется, вот остается на губах там, ну, не без жирность. Ну, в первой части видно, было, что у меня именно соус. А да, просто... а здесь порошочек. Да. И он не такой, он более, более пресный. Просто водичка, она вкусненькая и есть легенькая Но, острота. Внимание, сама лапша разная. Разная, здесь абсолютно разная. Более, Но это, это фирмы разные. Она так другой так консистенции. И сам он, он более такой, наваристый, что ли, нажористый. И он на порядок острее, реально на порядок стей. Но по вкусу, если честно. Не знаю, если там реально чувствуется вот по аромату, по аромату, прям чувствуется реально морепродукты, креветочки. Здесь, ну, просто что-то острое, и я бы не сказал, что прям чувствуется сыра вообще. Я, если честно, вообще не почувствовал именно сыр. Короче, а здесь получается по лапше, ну, чтобы сравнить было, это конкретно до шура именно сам, по если лапше? Брать саму, саму лапшу. Да, да. но ну, согласись, по аромату, по вкусу он намного приятнее. Он именно чувствуется, да. что морепродукты, что-то креветочки, что-то такое. А здесь просто острота, именно острота. Ну, короче, из этих двух побеждает, ну, по вкусу однозначно. Ну, да, Даже по лапше, ну, как, короче, в любых, в любых позах. Вообще однозначно. он нагибает всех. Вообще, сто процентов. И мы переходим к следующей части. Ладно, мы сейчас еще чуть-чуть поедим, и, короче, пойдем дальше. не у тебя же красный. Mm. Кирилл, это только первые, это только самые слабые еще. Да не в то горло пошло. Да, спорю, да, да. да. <свят> не в то горло, аж, ну, аж лицо. Покраснело, И... Лицо погроздило все. Кровь красная, лицо красное, все нормально. Это тот, который кричал, я люблю острое, только он. Only, only hot. Да? Heavy metal. Mm. Нет, я рассказывал, что я ел острое, довольно-таки а, да. да, да. когда это закончится. Слушай, у тебя уши уже подгорают, по-моему. Дегустируй. Кого? Этот? Мы Буль... соус дегустируем. Да, теперь мы хотим попробовать сам бульончик именно, без лапши уже, чисто сам бульончик. Так, я сначала креветочки попробую. Блин, ну он вкусный, реально очень вкусный, прям. Он не жирный, и он прям вкусный. Он легкий, слегка остренький, но именно имеет вкус прям... А это... Блин, он даже на консистенцию какой-то химозный. Покажи на камеру. Здрасте. Не... Не однозначно с креветками, он прям топчик, реально. Вот в сравнении, тот прям вкусненький, а этот прям... Просто острый. Просто острый, без особого вкуса. Ты будешь бульончик пробовать? Давай еще раз попробуем. Так, давай, ну да, давай. ложечку. Пробуй. На свое усмотрение, но ну, если по 10 системе бальной это... системе. По остроте? Да, да, да. Это очень субъективное понятие Ну, я дело. думаю, что вот этот будет где-то двоечка, наверное, а этот где-то четверочка. Вот так примерно. Ну, наверное, что-то примерно да. Но ну, раньше... это, по, по, мо, по моему мнению, абсолютно. Потому что ну, он остренький, но. Абсолютно нормально ну, он ест. Горалица я... между этими двумя получается, ну, по остроте колоссально. Да и по вкусу, но, в принципе, это разные. Абсолютно разные. Но ну, я... Это не дошираки, это Я бы приготовления. Я бы сказал, что вот этот немножко острее, чем доширак, чем доширак с говядиной. Вот, ну, немного острее. Не наше, на Давай, расскажешь, чего кого. Слушай, а поначалу он даже сладенький. Угу. Попытка змертва. Ты... с этим да понятно прикольно что прикольно <свеч> Но сейчас как-то по по, по другому вы стала гораздо вкуснее от этого я чувствовал только ну уже не боль вот эту всю ситуацию так. боль ты от этого чувствовал боль когда нам пошло как говорится не в то горло да я немного ожалел ну, здесь да. совсем Чуть-чуть честненькая, -чуть довольно вкусная. Лапша гораздо мягче, лучше. Короче, из этих двух. Однозначно победили этот по всем фронтам. Ну, только если паспорт не, не брать. Ну что, поехали то дальше. Да. Друзья, теперь у нас пойдут вот такие уже быстро обеды, быстро супчики. Это их называют типа самовары. Они. По сути, вам нужно для того, чтобы приготовить это. А вода, не кипяток, вы можете просто обычной воды из-под крана набрать. Ну, из-под крана такое себе, конечно, ну, просто даже обычной холодной воды, там, купить минералку без газиков и, типа, сделать уже себе обед. Будет готово абсолютно. А, насколько я понимаю, ну, вот это более, ну, не насколько я понимаю, я знаю, что это более дешевый вариант, чем вот этот. Но, кстати, самый прикол в чем? Что, по крайней мере, вот этот... Самовар, Он продается на Алиэкспрессе, на Авито продается. Но почему-то ценники за него, даже на Алиэкспрессе, они практически в два раза выше, нежели чем мы его купили просто у нас там в магазине в Ростове. Вот. Это на самом деле очень интересно. Почему так? Непонятно, если честно. Но мы сейчас будем это все пробовать. Ты, ты на что ставишь ставки? Чего будет острее? Как думаешь, Кирилл? Я, честно говоря, надеюсь, что это, но так-то не знаю, именно вот этого спайса соуса можно было добавить разное количество, просто-напросто, и все. Я надеюсь, что это будет ну, вкусно, я как-то пробовал что-то подобное, но с другой этикеткой, но вот этой же фирмы Хай, было невкусно. Невкусно. Во Вообще колоссально невкусно, мне больше всего не понравилось это, но ну, здесь его нету, типа цветки лотоса там были. Надеюсь, по-моему, он должен быть. Я не знаю, вот скажи мне, пожалуйста, на что похоже вот это ну, вообще это похоже ну, на желудок. Ну да, в желудок. Угу. Вкусненько, Ням -ням. А здесь по картинке на самом деле вообще непонятно, что здесь. Здесь просто написано spicy hot pot. Все. Я повесу. Все остальное абсолютно непонятно. Здесь с обратной стороны нарисовано, как его готовить правильно. На этом тут вообще куча Слушай, всего. просто хочу понять. Вот, у них линия отрыва. Вот, даже в картинках нарисовано в общем, прям как... Кто читает корейские комиксы, я думаю, они без проблем пояснят там в комментариях, как это правильно приготовить. Ну а мы да ну, начинаем вскрывать и пробовать это готовить. Кстати говоря, тут нарисовано, ты говорил про минералку. Вот я картиночка. Ну, кстати, Короче, да. минералка без минералов, вам понадобится минералка без минералов. В худшем случае это будет лапша, что я говорю, вода из лужи. Вода из лужи. Тут даже в наборе есть палочки. Палочки? Правда они какие-то маленькие палочки. Не знаю, может быть так и должно быть. Что у нас тут еще есть? У нас есть, ну я так понимаю... Ее, какая там лапша кайфовая. Я так понимаю, что это скорее всего какое-то мясо или что-то соусом. Скорее всего. Так. И еще у нас тут... Ну это по всей видимости сама лапша. Такая в вакууме. У нас тут есть такое корыца. Это, я так понимаю, сама... А, так тут еще... Ну это тарелочка получается. Это, скорее всего, соус. Есть? Ага, и вот пакетик. Это тот самый пакетик, который нам сварит наш суп. Что у тебя? Давай вскрывай. Давай, так, как, как обычно блогеры показывают. Что у нас в этом пакете? Сейчас мы узнаем. Не делай хаос, Кирилл. Соответственно, также грелка. На раз это у нас... Сделай вид, что ты понимаешь, что там написано. Ну, хай, он тебя приветствует, типа <зар> идущий на смерть приветствует вас. Окей, okay. погнали дальше. Так, дальше? по консистенции это у нас получается соус с мясом. дальше. Здесь что-то, ну, здесь по консистенции конкретно мясо. Так, соответственно, тарелочка, которая все это будет вариться. Здесь должна быть лапша. Обрать... Судя по весу, да, кстати, она мягкая мягкая лапша? ну она, ну, она мягкая, как на вопросы. она в вакууме также. она что-то пытается быть круглая. кстати, в Китае круглая лапша квадратная как у нас. у нас сразу у, у нас круглая я не знаю, это что-то мягко-твердое. за да сколько? Опа, вот. опа, а это опа, уже опа. столовые приборы, Ништяк. Ну, так, ну есть... что, начинаем потихоньку собирать, короче. Сначала мы укладываем вот этот вот бумажный пакетик вниз. Теперь нам нужно собрать саму тару с едой. Я думаю, начнем с лапшички. Так, а лапшичка у нас есть. От... О, есть линия отрыва даже. То есть нам не обязательно нужен даже нож. Оп. Не, а это тоже мягенькая, она прям. Но ну, она похожа на резинку, если честно. Когда открываешь пакетик, он хочет порвать внутренний пакетик. Это прям резиновая лапшичка такая. Смотрим, что из нее получится. Только нам надо еще разобраться, сколько эта штука должна вариться. У меня же должно быть какое-то определенное, скорее всего, время. А может быть специи как-то добавляются тоже по мере поступления, так сказать. Ну какие-то. По мере надобности, варятся. в смысле. Ну какие-то изначально варятся, какие-то, допустим, ну, бульон. Не знаю. Бульоновый да, такой. Прямо, оно, эти специи прям. Уп, прям сухие такие. Так, ну, а по запаху? ё концентрированные Это моё Да, это твоё, твоё, твоё. У меня аж да они все такие. Таким образом мои лотка хотя бы их... потому, что раз, два, три, четыре, Слили? пять специй. Это не специи, это, это спе... А, специи, а Я уже это, тарелку кинул. Ну зато мне проще готовиться, значит. Слушай, ну у меня здесь даже на тарелке написаны какие-то иероглики, я так понимаю. Это если... ну, подсказка, короче, как готовить. Что-то у меня она перевёрнута не с той стороны, ну да ладно. Зато мне. У тебя тоже есть везде линия отрыва. Да, кстати. Это круто. Это. Так, а что у нас. О, а тут какой-то. Ого! Соус. Ага, тут овощички всякие. О, У нас тут прям много всего. Я так понимаю, это, наверное, грибочки. Это, скорее всего, водоросли. Опять грибочки. Вот это носо. Вот это даже не знаю, что это такое. О, Кирилла, как эта штука называется? Что это? Ну вообще, это цветок лотоса. О, это цветок лотоса. Насколько мне известно. Вот это, интересно, что такое беленькие, беленькие крыжочки. У меня тоже есть. Так, тебя? поехали. Большой лапша, вытряхиваем содержимое. Слушай, как оно быстро выехало, немножко эта вода осталась. Тоже есть кусок лотоса, но в этой порции он обгрызанный. Я так понял, люди, которые его продавали, они поняли, что я эту штуку не люблю, и просто сделали мне поменьше. меньше. Они предчувствовали этот момент, что вот, еще один. Есть какая-то... Слушай, чем-то похоже на картошку. Очень похоже на картошку. Какие-то морские гады что-то. Не, это похоже. А, а это водоросли какие-то, скорее всего. Что-то такое. Но там грибы должны быть по идее. Можно на морские не... грибы? Возможно. Выходи, дорогой, пожалуйста. Добро пожаловать в Россию, матушку. Он не очень рад. Давай, давай. Позже у нас находятся какие-то чипсы. Так, это что не это не лапша, сама нет? Это лапша сама, нет? Лапша, ну что, вот. что ну по. Да не, ну ты порол, пожалуйста. Так, у нас остался еще два пакета. Ну это рожик, наверное, этот. Да рожик я уже положил. А. рожик. Угли я положил, все хорошо. О, сухарики. Максимально непонятно. Подождь, что мы делаем? Это в конце, это же сухарики. Ладно. Поздняк метаться. Сейчас, секунду. Осталось последний пакет без открывашки. Весная составляющая. Весная составляющая пахнет прям тушенками. Чисто, вот, чисто тушенка. О, ну, да, там был. прям куски мяса, да? Прикольно. Она плюхается. Опа. Коровье желудок. Я не знаю, видно ли будет это, это на камере. Этикетка нас не обманула. Все, дальше процедура у нас элементарная. Ну, просто сам наш супчик заливаем водичкой. Можно холодной, ну, тепленькой, комнатной температуры. Оп! Второй точно так же заливаем. Но самое интересное, оно сейчас будет впереди. Оп! А теперь. Теперь мы делаем кастрюльки для варенья. Заливаем их в водички, вот эти мешочки. Надеюсь, сейчас будет видно на камере, как они должны будут сработать. Ой-ой-ой! Так, этот у нас завелся, Ставим супчик. Ой-ой-ой. И закрываем крышечкой. Давай, Араджа. Что-то твой не хочет. Блин, ну вот этот вот, конечно, выглядит намного. Такой прям, вы знаете, прям обед-обед, полноценный, прям мощный. Там, и тут и мясо, прям вот хорошо, и макарошки, лапшичка. Вот. А если берем вот этот, тут конечно немножко попроще, на самом деле пока вопрос, что, что вот это вот за листы такие, неужели это реально картошка, ну а в остальном в принципе тут одни, одни овощички, я тут даже мясо особо не наблюдаю, ну овощички, лапшичка вот и грибочки, начинаем пробовать, что у нас получилось, мне самое интересное на самом деле, что вот это вот за листы, Попробуем. Блин, это реально картошка Она да. Не, она мягенькая, нормально даже проварилась Сейчас я найду эту штуку, мне тоже интересно только. Да, это картошка Ну если это картошка, то она Она не собиралась вариться сегодня Не знаю, у меня прям все хорошо с ней Ну, надейся, что, пожалуйста Кто? Цветок лодоса А если тоже такая должна быть вкусняшка? Ну, Подяжки. да, где-то есть. Вот оно. Так у меня он большой. У меня, может быть, тоже есть, но я не нашел. Странно. Очень странно. Ну, прикольно. Мне кажется, он какого-то своего вкуса прям особого не имеет. Блин, ну, Конечно. на самом деле, очень интересно. но ну, вот у меня, по крайней мере, но это все очень жирное. прям вот... М -м -м, прям губы скользят. Такая же история. Во! Конечно, да. как? Слушай, это должен быть грибочек? Это гриб, да. А мне макаронинка. Сейчас попробуем, что это вам? Нет, не макаронинка. Эпик фэйл. А, наверное, точно макаронинка будет. Иди сюда, братан. Блин, а макаронина, как я и говорил, когда это только вытаскивал, она прям реально как какое-то желе. Просто какое-то желешная непонятная консистенция штука. Короче, гриб вкуса своего не имеет. Абсолютно. Ну, на самом деле, очень-очень, ну, остро, скажем так, прям мощно-остро по вкусу. По вкусу просто остро и жирно. А разделять все ингредиенты на вкус они одного вкуса. Практически все, только разной консистенции. Какого-то вкуса чего-то я разного не чувствую абсолютно. Просто остро и жирно. Все. я пока сейчас полностью распробую, все, потом. Лапшичку пробовал я, уже? Итоговую информацию скажу. Нет, я хотел зрителям показать, какая интересная здесь лапша. Да. Ну, и, да. Тон Тонкая широкая. И, кстати, насчет насыщенности соуса, он ну, прям жирно насыщенный ладно давай сейчас попоедим и потом расскажем покухать попробуем что такое вообще Допустим, я начну с картошкой которая увидел что она не собиралась сегодня проваливаться в общем мы сейчас распробуем все нормально и потом вам расскажем ну что попробовали мы покушали мы эти супчики что сказать в общем вот этот более дешевый вариант. Он, ну, он очень жирный и просто острый. А по вкусу, а, стоп, лапша. Это просто, это стоит отдельного, наверное, видео ну не видео, конечно же, но отдельного разъяснения по лапше. Это не лапша. Это какие-то слизни. Просто какие-то слизни, как бы это ни звучало, но это так. А в остальном, ну Просто ты ешь, на самом деле, непонятно что по вкусу. Это просто очень жирно, очень жирно и остро. Все. Различия, различия там ингредиентов по вкусу ноль. Сейчас я давай скажу свое мнение по поводу этого, потом ты расскажешь. По поводу вот этого, второго, это почти в три раза дороже. Но по вкусу тоже просто остро, чуть менее жирно. Различия по вкусу в ингредиентах тоже я на самом деле никакого не видел, и там не лапша, а это спаржа, То, такие тонкие нитки спаржи, листочки такие. Единственное, что там есть какой-то из перцев, и ну его нахрен. Просто лучше бы его там не было, вот реально лучше бы его там не было, потому что есть его ну, нереально. Ты его разгрызаешь, и у тебя просто в том месте, вот ты, допустим, с правой стороны на зубы он тебе попал, и у тебя с правой стороны просто нереальная горечь. Именно не острота, а не что, а именно просто горечь. Вот как будто бы вот взять э, гвоздичку и гвоздичку разгрызть. И вот такая прям горь, горько, прям очень-очень горько. Короче, э, по-моему, это прикольно, круто, как само решение именно вот... Самого обеда, то есть легко приготовился, прикольно, все закипятилось, покипело, там все подворилось и все такое. Но по вкусу это ничто абсолютно, оно безвкусно, оно просто остро. Я огорчен, честно. Да. Скажу, покажу. Сухарики. Сухарики нормальные, к ним вопросов нет. Единственное, что из этого набора офигенно вкусно. Едем дальше. Это именно картошка, она вкусненькая, ни вопросов нету. Она почти сварилась. Пойдет. Идем дальше. Лапша. Лапша, лапша, лапша. Вот она. По сути, как вы поняли, это не совсем лапша, это спарша. Она тоже нормальная, ни вопросов нет. Грибы. Ну, короче, вот так я выловил. Пон... Мы так поняли, что, скорее всего, это какие-то морские грибы. Вкуса у них нет. Что-то скользко, непонятное. В общем, вопросы есть к другому. Вот есть такой вот перец, если это будет видно. Кто-то из них имеет как раз-таки этот горький вкус. Вкусу. Это, нет, это не вкусно. Это очень жирно. Это имеет какой-то свой запах. Ну, жирно какой-то, честно, я не могу описать этот запах. И этим запахом, соответственно, вся картошка, все, что здесь есть, оно примерно приснилось одного аромата. И, ну, есть это... Но это последнее дело. Так, касаемо этого блюда, оно вкуснее, но здесь есть тоже большой минус. Надо было две минуты назад с моей, когда вот это, точил, В качестве этой лапши. Но это, да, нога-осминога, без вкуса, без консистенции. Какая нога это какая-то Такие. Слизь. А картошечка здесь чуть-чуть потоньше, она, соответственно, сварилась <coughs> чуть получше. В общем, это блюдо... Немного лучше, чем то, которое стоит в три раза дороже. Но оба они хуета. -ху. Остается на закусочку самая... Можно здесь музыку из «Звездных войн». Вот, это та же лапша, которая у нас была перед вот этими самозаварными. Вот, только это 2X Spice. Как нам сказали, это будет больно. Ну, посмотрим. Сейчас заварим ее и узнаем... Все-таки больно это или нет. Так, ну что, мы залили последний наш супчик, который должен быть капец каким острым. Ну что, по запаху? Ну, по запаху просто аж прям в нос прям Как будто немножко перца залетал. Ну да, надо пробовать в общем. Он дико красный. Он просто как? дико красный. Да, там на камере не особо будет видно, но бульон прям дико-дико красный. Ну, попробуем воршивочку. Ну. Расскажи о своих ощущениях. Достаточно остренько. Чуть-чуть острее, чем доширак с говядиной. Вот. Да. У меня еще приятно. Прикольно. Ну, приходящее. Я скажу так. Сначала покушал, было просто... Ну, горько, невкусно, что-то такое. А сейчас пришла острота, и она так постепенно, по нарастающей идет. В принципе, прикольная штука, ну то, что острота по нарастающей идет, то, что по вкусу и так далее. меня. то же самое сказать, что лапша вкусная? Нет. А что если отдельно будет Приятного аппетита. Можно, может, трубочку дать? Ну, не знаю. Просто остро. Причем острота, знаете, такая, она. Вот ее пивач бульончик, и она вот в горло, как будто бы просто именно иголочками тыкает. Именно. Я бы не сказал, что это именно, вот, знаете, вот как перь, острый перец, что она прям жжет именно. А просто такие вот то, точечные, точечные удары. Ну, прикольно, ну прикольно, но. Короче, есть можно сказать, что это прям смерть. Я, как человек, ну, по-моему, я более-менее восприимчив к этим всем острым штукам. А вот сейчас, хотя, начинает разгонять чуть-чуть. Оно разгоняет, но, опять-таки, это терпимо, это можно, в принципе, даже не заедать. Я не скажу, что это прям, но ну, это не, не какая-то супер острота. Я, наверное, ну, бы сказал, наверное, блин, 7 из 10, или да Потому что я пробовал Телис Харанина Филиппер, там была острота на порядок больше. Там хотелось плакать, звать маму, а если ты сделать чуть больше, чем ты рассчитывал, то хотелось просто умереть на 15. Короче, ну не знаю, честно, прикольные штуки, но мне кажется, эти, вот эти вот все супчики, в основном, которые мы сегодня попробовали, кроме, вот единственный был, как по моему мнению, И это вот скривет... части, да, с креветками, он был самый такой именно, самый ароматный, самый вкусный, самый вот, вот этот вот супчик был самый ароматный. Он прям именно обладал ароматом креветок, он именно был вкусный прям. Все остальное, не знаю, жирное, острое и без каких-либо именно вкусовых каких-то качеств именно. В принципе, да, то, что мы взяли вот это так за компанию оказалось самым классным. Угу, потому а... что изначально был расчет, что мы будем брать именно вот, всякий, вот эту вот серию, и самовары вот эти попробовать, но, а вот этот мы реально взяли просто ну, в дополнение, скажем так, ну попробовать, сравнить. Мы, мы просто были голодными, хотели кушать. Да. И мы решили, что предыдущих четырех блюд нам будет маловато, взяли пятое. И по факту это пятое оказалось самым, самым нормальным, самым вкусным. Не знаю, мне кажется на самом деле, что вот эти для все супчики, да, вот эти, да самоосле, для... Да, Может быть, ну такое ощущение что просто для прикола потому что ну есть это грубо говоря именно ну я бы допустим не купил бы это чтобы вот я хотел бы покушать я бы не купил бы это в магазине чтобы именно поесть но ну, потому что ты ешь ты вкуса да. не чувствуешь просто острота и все и ничего если больше. вы любите острое вам без разницы какие-то макароны судам вкус помойная яма это для вас вот. Ну, в принципе, все. Я не знаю даже, что тут добавить, на самом деле. Магазин этот у нас есть в Ростове, их два. А если кому-то будет интересно, кто-то из подписчиков живет в Ростове, смотрит это видео и захочет попробовать, напишите в комментариях. Я вам напишу либо кину ссылку на этот магазин, либо напишу адрес, где находится. А, пишите в комментариях, если вас это интересует Ну, в общем, да, покупайте там либо чипсы, либо вот такие вот конфеты Да, есть всякие либо разные Вот это вот, это давайте уберем, не надо нет, это... Если вы хотите острое, пожалуйста, а так, чтобы покушать, вкусно провести время, нет В общем, в этом магазине есть разные приколюхи Вот это самые кислые считаются конфеты во всем мире Прикольная штучка, на самом деле, уже пробовали, интересно, они вкусненькие реально, реально кисленькие, но не сказал бы, что прям капец, что там просто слюновыделение такое, что аж слюнявчик нужен. Вот, в общем, магазин на самом деле стоит посетить, там, я думаю, много, каждый найдет себе что-то интересное, много товара, очень много разнообразного, всячески там от приправ, от всяких соков, газировок, разных энергетиков, разных макарошек и очень много всего, в общем, если будет интересно, пишите в комментариях, отвечу, напишу, где что да как. Ну, а заключение, ну, я не знаю, либо китайцы с корейцами очень странные ребята. Ну, я... Либо ну, у я... них реально это просто вот эти супы, вот конкретно, которые мы кушали сегодня, просто по фану. Вот этот, ну, реально он вкусный, вот прям реально вкусный. А остальные те, не знаю, мне вообще не зашли, если честно. Ну, я как человек, который бывал в Китае, ел местную еду, могу сказать, так же брал я там этот ä, самовар, то есть <с> большую лапшу. Та же самая помойная яма, в принципе, немного с другими оттенками вкуса есть крайне не рекомендуется. Если вы извращенец, то вам можно есть даже, вот, примерно, такой стол, довольно-таки пойдет питательно, наверное. А так-то, в принципе, остальные были лапши, ну, раки местные, скажем так, примерно, плюс минус, то же самое, что и у нас. Касаемо вот этих, это, большой самовар черный. Это была китайская еда, остальная была у нас корейская. Эти конфеты, я не знаю, откуда Япония, по-моему. Ну, у нас понял. Ладно, всем спасибо. Не забывайте поставить лайкосик под видосиком, написать свой комментарий, подписаться на канал. А может быть, что подписывались на Зиатако-цент? Всем спасибо, <свят> всем пока. Адьос.